По четвергам в рамках некоммерческого проекта «Браво» у нас в гостях прекрасная, вдохновляющая многих, Светлана Лаврова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Очень приятно вновь с вами быть. И сегодня я бы хотела раскрыть тему, которая, мне кажется, наверное, одна из самых актуальных, потому что это... Начало нас. Раскрытие родового гена. Вы здесь? Давай не сейчас. Почему, почему мне захотелось в этот раз эту тему сделать? Потому что, наверное, многие у меня спрашивают, а что, где? Отку, откуда мы взялись, какое начало, откуда вот, когда мы начали кушать, когда мы начали спать, не спать, как вообще происходили какие-то вещи, которые, которые сейчас у нас настолько запали в наш обиход, что кажется, что это было всегда. И я уже много раз делала акцент на то, что еда или не еда – это всего лишь инструмент, один из инструментов, который ведет, ведет нас к самому себе. И что я понимаю под, под тем, что ведет нас к самому себе? Мы настолько не знаем своих возможностей, мы настолько не знаем своего тела, мы настолько не знаем своей истории, своих предков, что это нас обнуляет. Мы становимся... Абсолютно, абсолютно незащищенными даже для самого себя. Что я имею в виду? Когда вы просыпаетесь утром, вы многие помните, что было вчера, позавчера и какое-то время назад. И за счет этого вы можете себя идентифицировать, кто вы есть, кто вы есть здесь и сейчас, кто вы есть сегодня, кто вы есть, кем вы будете сейчас там мама, папа, работник, такой-то, там еще кто-то, то есть у вас всегда есть идентификатор. Но этот идентификатор настолько мал, настолько он мал во временном промежутке, что мы можем им пользоваться только в том случае, вернее даже не в том случае, мы, мы им пользуемся, но им пользуемся настолько сжато, насколько нам позволили нам позволили, забрав у нас то восприятие себя, кем мы являемся. То есть у нас нет даже… Мы не знаем, кем мы были, мы не знаем наших предков, мы не знаем, кто мы есть. И очень просто управлять такими людьми, которыми многие из нас являются. Очень просто управлять такими людьми, когда мы не знаем, что было, например, тысячи лет, две тысячи лет, что было там тысяча лет до нашей эры. Мы же этого даже не знаем, что было с нами, что было с нашим родом. И поэтому очень просто нам закинуть какую-то информацию там недельной давности, столетней давности, и то не факт. И тогда мы можем только по этой информации, которую мы прочитали и узнали от кого-то, даже не от самих себя, мы можем выстроить то отношение к самому себе, которое мы будем... После этого транслировать в мир. То есть мы транслируем только маленький кусочек себя, потому что самого себя мы даже не знаем. Мы не, мы не знаем своих корней, мы не знаем своих возможностей, мы не знаем своего тела. Нам сказали, что у нас есть вот печень, почки, руки, ноги, там волосы, зубы, еще что-то. И мы на этом остановились, то есть нам этого достаточно, чтобы себя нести в этом мире вот в такой маленькой эквиваленции ко Вселенной. И после этого мы начинаем удивляться, почему нам это не дано, почему нам это не дано, почему мы это не можем. А вот это вот ты придумал, а вот это вот неправда, этот человек не может, а без этого он не может существовать. И много-много-много не может мы начинаем себе вот этими ограничителями э, как бы прикрываться, не зная себя. И нами очень просто управлять. Нами очень просто управлять, потому что ну, мы знаем какие-то маленькие банальные вещи о самом себе, которые интерпретируем для самого себя, и за счет этого мы... Идентифицируем, кто я есть сегодня. То есть, как правило, это кто я есть сегодня. Это человек, который умеет есть, который умеет пить, который умеет ходить в туалет, который умеет ходить, бегать, который умеет говорить, который э, не особо, но все же умеет думать. И вот все, все вот эти вот поверхностные вещи, которые мы видим, и которые мы можем на себе показать и проявить мы думаем что это есть я и как только появляется какой-то какая-то информация какой-то человек какая-то какая-то ситуация которая вам которая вам пытается донести что ты можешь еще вот это что ты есть вот это у тебя есть вот то и у тебя вообще такая силища то ты начинаешь сразу же отпихиваться, потому что для тебя это неприемлемо, даже для твоего мира, в котором ты все время рос, для твоего осознания, кто ты есть, эта информация, она, она больше, чем твой, твой размер твоего, э, твоего шаблона, выстроенного за много лет. И когда вот эта информация не помещается в, в, в твой шаблон, когда идет вот этот вот взрыв шаблона, ты начинаешь тогда думать, а как бы, а действительно ли это так? Мимо этой информации ты в любом случае пройти не можешь. И когда мы начинаем раскрываться, когда мы начинаем понимать только, кто я есть, когда мы начинаем осознавать, что я есть, не просто вот это физическое тело в этой плотности и в этом пространстве, что за мной есть род, за мной есть сила рода, а силу рода мы можем проследить, ну, ну по крайней мере, то, что я сейчас вижу, мы можем проследить э, на 10 тысяч лет до нашей эры. Это не три поколения, это не бабушки, дедушки и прабабушки. Это действительно огромная, огромная жизнь, огромная, огромная история самого «я». И когда мы это начинаем понимать, когда мы это начинаем осознавать, когда мы это начинаем перепроживать в самом себе, то у нас не может ни при каких обстоятельствах возникать даже мысли, о том, что мы чего-то не можем постичь, постигнуть, о том, что мы чего-то можем не знать, о том, что мы что-то не можем сделать, потому что это неприемлемо для нас становится. Представляете, какая сила, какая мощь, какой род стоит за каждым из вас, за каждым абсолютно. Сколько в вашем роду было мудрых людей, сколько было мудрецов, Сколько было ведующих женщин, сколько было умений, навыков и талантов, которые есть в каждой клеточке вашего гена, который есть в вас, он никуда не ушел. И вот эта вот вся информация, вот это все знания, вся мудрость, которая есть за вашими плечами, она есть уже в вас. И когда вы начинаете это осознавать, когда вы начинаете это принимать, когда вы начинаете это перепроживать внутри себя, только после этого вы начинаете раскрываться и понимать, какие безграничные возможности, какая безграничная информация, знание и мудрость есть в каждом из нас. И к этому можно только подойти, к этому нужно только прийти, это нужно только осознать, и вы начнете распаковываться в новом свете самого себя. Вы не тот маленький человечек, которого знали еще вчера. Вы с каждым днем становитесь все больше, все глубже и все могущественнее. Именно это вы и есть. И если мы каждый из вас начнем вот в этом ключе распаковываться, если каждый из нас и будет вот этой вот мощью, которая, которая является по, по сути, то у нас просто изменится вообще, все. не только в нас самих все изменится, все вокруг изменится. Многие вещи элементарные, банальные и какие-то, они просто отпадут. Не будет злости, не будет конкуренции, потому что что такое конкуренция? Конкуренция ⁇ это неуверенность в себе. Конкуренция ⁇ это когда ты говоришь, что я лучше, чем вот тот, я больше, чем вот тот, я ярче, чем вот тот. У тебя не будет этого. Ты всегда хочешь кому-то доказать что-то только через неуверенность самого себя. Кому, если мы кому-то что-то доказываем, если мы кому-то что-то доказываем, что мы лучше, мы ярче, мы больше, мы мощнее, мы еще что-то, это только говорит о том, что в тебе есть этот, эта загвоздка, которую ты ощущаешь, что в тебе этого мало. Но как только ты начинаешь понимать, что за тобой есть вот этот твой род, твой огромный, мощнейший род, для тебя это будет неактуально. Ты не захочешь никому ничего доказывать. Ты захочешь только нести свет и любовь, который тебя переполняет, потому что в тебе его много. Тебе не нужно будет ни с кем конкурировать, тебе не нужно будет никому ничего доказывать, тебе не нужно будет становиться лучше, чем я был вчера. Ты уже великолепен. Лучше быть не может и хуже быть не может. Ты единственный в своем экземпляре вне конкуренции. И когда мы это начинаем осознавать, мы становимся вот этими богами, мы становимся тем, что, что правит этой былью, этой явью. И мы становимся вот этим всем. И когда мы каждый становимся этим всем, то у нас тогда начинается вот этот вот круговорот света и добра. И нам нужно только прийти а, к этому роду. И как это сделать? Это тоже сделать элементарно, но, наверное, это просто рассказать это не, будет, наверное, недостаточно. недостаточно не потому что это будет не потому что кто-то не поймет а у нас есть очень много стереотипов да у нас есть очень много к сожалению доброжелателей которые которым не нужно чтобы мы открывались которым не нужно чтобы мы познавали суть самого себя. Потому что чем меньше мы, мы есть, чем меньше мы знаем о самом себе, чем меньше мы знаем о том, насколько мы мощны, каждый из нас. Нет ни единого человека, который, про которого можно было бы сказать, что вот этот вот хороший, вот у него там глобальный род, большой род, а вот этот вот нет, у него как бы вот не очень. Ни про какого, ни про единого человека так сказать нельзя. И только когда мы начинаем раскрываться, только когда мы начинаем это понимать, нам уже только после этого не нужны никакие гуру, нам после этого не нужны никакие учителя, нам после этого не нужны, никто нам не нужен, за кем нам нужно идти. Только после этого, после осознания, что мы можем раскрываться перед самим собой, мы можем идти вместе, держась за руки. И вот это и есть мощь. Никогда мы идем за кем-то. Никогда нас кто-то ведет, никогда мы а, смотрим кому-то и говорим, вот это правда, вот это неправда, вот это, вот это может быть, вот это не может быть. А когда мы идем единым целым, когда мы идем держать за руки вместе, плечо к плечу, потому что мы все и есть мощь. Мощь каждого, она дополняет друг друга мы каждый начинаем открывать свои грани. Вот у этого, да, вот у этого, например, вот эта грань сильнее, а вот у этого такая грань сильнее, а у меня такая. И когда мы становимся плечом к плечу, мы просто дополняем, мы просто начинаем быть вот этим вот не, неописуемым ярким лучом, который, перед которым никакая ложь, никакой, никакая темнота, никакая технократия, она больше не сможет устоять. Она рассыпется в миг, потому что перед, можно устоять только перед маленькими черными точечками, в которые нас все время пытаются превратить. Но мы очень стойкие. Да, ребят, задавайте вопросы, если есть. Пока у нас вопросов. Пока нет вопросов, да? Вот. Ну, тогда я отвечу, мне вот тут задали вопрос, а как вы видите рот и что такое рот? Рот – это не просто наша генетическая структура, рот – это не, просто, это не просто люди, которые были в нашем роду. Рот – это как раз та структура, которая из которой и есть эта матрица. Мы все время пытаемся выйти из матрицы. Я да, все время говорю, вот я выйду из матрицы, я выйду из матрицы. Наверное, выйду из матрицы – это прийти в полное несознание себя, и тогда ты понимаешь, что ты уже как ненужный элемент, как абсолютно нулевой элемент, который можно вычеркнуть из этой матрицы. Но ну, а кому эта перспектива нравится? Кому она нужна? Для кого она существует? Наверное, это… Наверное, это как очередной навязанный шаблон. Но это, опять же, мое мнение, я могу ошибаться. Очередной навязанный шаблон, что вот нужно вот туда бежать. Нам сказали, нужно выйти из матрицы. А что такое матрица, куда выйти, как бы выхода не показали. И мы начинаем вот метаться. И когда мы мечемся, мы начинаем сталкиваться друг с другом, с другом лбами, наступать друг друга на ноги злиться от того, что у нас дискомфорт, от того, что мы не знаем, куда идти, от того, что все толпятся, все пинаются, все, все пихаются. И от этого дискомфорта мы не можем найти себя, мы не можем найти выход. А по факту просто, что такое матрица? Матрица – это мы и есть. Это величайшее создание самого себя. Это я и мой род – это вот такая вот огромная сетка, потому что мой род за 10 тысяч лет до нашей эры, он огромен. Это столько знаний, это столько мудрости, это столько любви, это неописуемо, неописуемо красивая, неописуемо красивая паутина, которую можно только представить. И это только я. А представляете, еще вы, вы, вы. И сколько любви, которая объединяется, сколько любви, которая держит это все, в чем мы существуем. Это и есть та матрица любви но она заиграет всеми этими красками только после того, как мы осознаем это, как мы примем и как мы выйдем на уровень познания себя через свой род, через эту, через эту любовь, через эту мудрость. И когда у нас это распакуется, когда это заиграет новым светом, Куда нам захочется выйти? Нам захочется только делать новые, новые вселенные, но, новую любовь. От изобилия идет только изобилие, от дефицитарности идет только дефицитарность. Поэтому чем больше я раскрываюсь самой себе, тем больше рядом со мной раскрываются люди, тем больше я раскрываюсь рядом с открытыми людьми. А вот а, а вопрос хотелось задать. А, а можно вот и род, который имеет все-таки, когда мы апеллируем к роду, мы апеллируем в наше прошлое с одной стороны. А если такое же чувство полноты не только от нашего прошлого, а но ну, и от нашего будущего, то есть род как бы род наоборот, то есть ну, вперед. Такой чисто от ума вопрос, но тоже интересно стало, может быть, также это проект Такой же фрактал можно продлить и вперед, что ли? Не знаю, но... Это ну, в любом случае даже так, фраза дня. Ну, смотрите, э вот что такое... Что такое вперед, что такое назад? Вот Мы на сегодняшний день себя не можем осознать в моменте «здесь и сейчас», да? Когда мы не можем осознать в моменте «здесь и сейчас», у нас нет будущего. Будущего нет без настоящего. А настоящее мы можем только тотально прийти в здесь и сейчас, тотально познать, что мы здесь есть. Только после того, как мы узнаем, кто мы есть, наше прошлое. А когда мы узнаем наше прошлое, когда мы его принимаем, осознаем и видим, какой вот этот род, то этот род же мы видим здесь и сейчас, то значит здесь и сейчас у нас есть вся мощь того, что было много лет. Но оно моментально переносится в здесь и сейчас. И когда ты идешь в здесь и сейчас вот этой вот мощью, вот этим вот родом, то ты не думаешь о том, что будет завтра. Ты думаешь о том, что будет завтра только из дефицитарности, когда ты не понимаешь, что тебе поесть, как тебе сделать, что, что, что тебе нужно там, сделать завтра, вот это, чтобы послезавтра выжить, чтобы послезавтра было хорошо. Когда ты есть истинные знания уже, которые несёт, там много веков, когда ты есть истинная мудрость и любовь всепоглощающая, Тебе не нужно будет думать о завтра, потому что сегодня у тебя уже это есть. Тебе не, нужно будет, тебе не нужен этот накопительный эффект на завтра, чтобы завтра сделать то-то, чтобы послезавтра было вот это. И только после этого ты начинаешь а, именно жить в раскрытии. Бесконечно. Потому что бесконечность есть только в моменте. Все остальное – это временной промежуток нашего ума. Да, благодарю, стало понятно. Нас поднимает руку Оле. Так, пожалуйста, Оля, задавайте вопрос. А, вот, ну, есть такое понятие «до седьмого колена». То есть а, а, нам очень, вот… Исторически так сложилось, что нам стало очень важно, ну, или кармическая какая-то цепочка передавалась вот именно до седьмого колена. И у меня, вот тоже, вот, наверное, скорее всего, от ума возник такой вопрос, что Бывает такое, что перерождаются, там, например, мама, а потом рождается дочкой, или там отец рождается, ну, пол может меняться. То есть поколе поколения в течение вот семи, семи вот этих поколений, они перерождаются, и дети становятся родителями или прадедами. Вот, то есть, а, а, то есть душа развивается в основном в рамках какой-то страны или в рамках какой-то семьи вот, идет. То есть, и она перерождается, перерождается, конечно, у нас есть, но мы встречаемся там. Бывает, что даже вот из разных стран люди соединяются и потом как-то меняют свою карму на следующее поколение. То есть, уже непонятно, как это будет все происходить. Вот, но такой возник вопрос, а зачем вот так далеко идти там, до 10 тысяч лет тому назад, до нашей эры, чтобы рассматривать а, свою, ну, своих предков? Потому что, конечно, у них было очень много любви. И взять там, например, любовь родителя к своему... А, Ребенку. То есть очень много любви, проявления любви есть в роду. Но также не только любви, есть много других вещей и страдания там. И страдания это не есть плохо, это есть хорошо, мы растем через страдания. Вот, но да, вот такой вопрос: немножко абстрактный, но понят... понятно, я надеюсь. Ну, во-первых, давайте я сразу скажу: где есть любовь, там нет страдания страдания это идет из нелюбви к себе и своему роду это первый момент второй момент когда мы говорим зачем, так, зачем нам столько если вот 10 тысяч лет до нашей эры если можно всего лишь до седьмого колена да? но это то же самое что вот вам скажут там, вот возьми там не знаю там, возьми миллион ты говоришь, ой, нет мне что вы что вы мне там 10 тысяч хватит нормально или когда, я не знаю, там ты передние зубы почистил, а задние ты уже не вычищаешь, как бы у меня же там же ничего не видно, я почищу здесь снаружи, и достаточно будет. Это как раз про то, что половинчатость, то есть мы не можем взять цельного того, это половинчатость нас, когда мы не можем осознать и взять цельного самого себя. И что такое «до седьмого колена»? Мы же даже не представляем, что такое «до седьмого колена». Это нам кто-то когда-то сказал, вот, вот поговорка «до седьмого колена». А что это такое? Это же огромная жизнь. Семья. Почему семья? Мы даже никогда не задумывались. А семья – это предполагается не мама, папа, сынок, дочка, собака и кошечка, и там в придачу бабушка. Это же совсем не, не про это. Семья – это когда э, изначально вообще… Ну как не изначально, это возьмем даже вот, вот ту семью, когда она сформировалась, вот это вот понимание седьмое колено. Мы углубляться далеко не будем. Возьмем только вот этот, вот этот период, да, семья. Когда мужчина и женщина э, созревали для половой близости и для создания семьи после 40 лет, земных 40 лет не ранее. И после 40 лет они только с благословения создавали свою семью. И создавая свою семью, свою ячейку, у них было примерно 14-18 детей на тот период, когда сформировалась эта семья. И семья означала, что ты живешь на одной территории, на одном родовом поместье когда идешь ты. Здесь же живет в этом родовом поместье твои, твои родители, твои бабушки, твои прабабушки. И здесь же живут твои дети, твои внуки и твои правнуки. Вот эта семья была, этот круговорот. То есть от первого, от прадедушки до ä, правнука было примерно несколько тысяч лет, которые жил человек и не зная даже вот этого аспекта, о, каком, о каких поговорках мы вообще можем говорить. Мы не знаем даже про самого себя, как мы были буквально несколько тысячелетий назад. А сейчас мы говорим, вот я разумное существо, вот я говорю, да, вот я говорю из ума. Но тут у нас очень, у многих даже умом не пахнет, к сожалению. Это я не к тому, что я к осуждению кого-то, я в первую очередь себя осуждаю что я дожила например до такого возраста и только сейчас я начала раскрывать эти, эти вещи и мне сейчас у меня сейчас задача их передать как можно по большему как передать это своим детям передать это там, не знаю, там своим внукам то есть дети есть внуки уже будут чтобы начали дети и люди начали раскрываться. Мы же никогда не задумываемся, когда нам говорят, когда, например, дети слушают, у детей до трех лет очень хорошо открыта родовая память. И они очень многие до трех лет, например, рассказывают, что они делали в прошлой жизни, посопрошлой жизни. Но родители их очень часто, как говорят, ой, уйди, там, что ты ерунду какую-то говоришь. Мы даже не воспринимаем многие. То есть у меня ребенок младший до трех лет очень хорошо рассказывал, как его в предыдущей жизни убили и чем, не зная, что такое оружие существует, не зная, что был такой вот момент. Он рассказывал мне, кем он был. И у каждого ребенка это открыто. Нам на, вот на нашем этапе технократии нам как минимум хотя бы не мешать своим детям развиваться, но мы же их все время пытаемся куда-нибудь под крышечку загнать. Вот это вот социум, это твои рамки, вот это вот твоя крышечка. Мы даже их не можем раскрыть, потому что мы не знаем самого себя. Мы знаем только поговорками. Мы поговорками можем открыть какие-то моменты в себе, не осознавая, что скрывается под данной поговоркой. И вот это наша беда. Как мы можем себя открыть, как мы можем себя познать, как мы можем сделать экологичное, здоровое и любящее общество, когда мы думаем, что мы через страдания раскрываемся? Как можно раскрыться через боль и через страдания? Через страдания и боль приходят, когда исчезает любовь, когда ее нет. Только через любовь ты можешь передать какую-то только через любовь ты можешь передать любовь, через страдания, через боль ты можешь транслировать только страдания и боль. Не может, не может рыба рассказать тебе, как нужно говорить. Не может человек, я не знаю, там, лысый человек тебе рассказывать, какой шампунь лучше на сегодняшний день. Как мы можем страдать и рассказывать про любовь, не позная, что такое истинная любовь? Что такое любовь не в том соотношении, что вот я люблю, потому что, или вопреки чему-то. А когда она просто тотальная? Ну, я просто по себе заметила, что... Вот как идет рост, когда происходит сильная работа, работа над собой. Как правило, ну, сильная работа над собой -то нужно преодолеть себя. Вот. И это страдание это не очень приятно ни телу, ни, ни другим субстанциям, Там, ментально не очень приятно что-то изучать, но потом в конце концов Посмотря назад, в прошлое появляется такая гордость, что я вот это изучила, что я это знаю. Но гордость-то у тебя ведь появилась, это же не, не из состояния любви, а из состояния важности самой себя, состояние оценочности, что я лучше, чем вчера, я себя оценила. Оценочность идет на платформе важности. Если не будет важности, зачем тогда тебе оценочность? Ты же важна для себя. Ты важнее, чем кто-то сразу же стала. Ты себя поставила на планку выше кого-то, моментально. Что я лучше, чем тот. Я уже отучилась, я уже познала, я уже что-то там освоила. Я, я думаю, стала лучше, лучше. Лучше, чем я в прошлом. То есть идет сравнение себя вот в настоящем с себя в прошлом. Это мы себя обманываем. С кем прошло? Мы прошлого себя, во-первых, не знаем. И это уже лучше, чем... Если бы ты сидела одна дома, я не знаю, там, в горах, тебе бы нужно было это учение? Не нужно было бы, потому что ты познавала бы эту природу через себя, через свой аватар. А здесь ты хочешь показать, ты хочешь быть лучше, чем вчера, потому что ты понимаешь, что вчера тебя не настолько уважали, не те люди к тебе подходили, не те фразы тебе говорили, и тебе захотелось быть умнее и лучше, чтобы было вот это. Это не хорошо, это неплохо, это опять же наш наш социум, который нас привел вот в такие вот рамки. Но я сейчас это говорю не для того, чтобы кого-то осудить, а для того, чтобы у нас пришло вот это вот понимание, что у нас, когда идет это понимание, тогда уже мы понимаем, куда нам двигаться дальше. Когда мы можем убрать важность чего-либо, важность оценивания себя, потому что как только мы себя оцениваем, мы себя можем оценить только на фоне кого-то. Это говорит уже о том, что мы уже всех оценили вокруг себя, и только на фоне их мы уже оцениваем себя. Привет, Андрей. Привет, Светик. Так, давайте, короче, вернемся к роду. Мне тоже стало интересно. Откуда берется род? Род откуда берется? Ты, вроде говоришь о моменте здесь сейчас, но потом все время возвращаешься к роду, что якобы если род должен быть там и оттуда как-то плясать. Вот смотри если ты, если, ну, простой пример, да, если у тебя амнезия, ты проснулся утром, и ты ничего не помнишь, ты себя не осознаешь, кто ты есть, ты себя не примешь, ты будешь тыркаться, мыркаться, ты, ты не будешь понимать, а кто я, а как меня зовут, а где я живу, а где я родился. То есть ты а, автоматически обнуляешься, а когда ты обнуляешься, тебя получается даже здесь и сейчас ты себя идентифицировать не сможешь, кто ты есть. А когда ты знаешь свой род, насколько, не важно насколько, хотя бы на тысячу лет назад, если ты его видишь, если ты его чувствуешь, если ты его осознаешь, то ты уже понимаешь, кто ты есть, какая ты мощь и какая ты сила. Ты тогда осознаешь, здесь и сейчас кто ты есть. Но только после того как ты понимаешь, что ты это где, где твое, пусть даже не начало, но хотя бы какой-то конечек. То есть не только ты вчерашний, ты вчерашний маленький. Чем больше ты себя осознаешь, тем больше ты расходишься вот в этих вот рамках. Тем больше у тебя вот эти вот рамки раздвигаются. Твоей мудрости, твоей любви, твоего осознания. Твоего а вот э, рот этой, ну, по крайней мере одна из страны. Интерпретация это связана с, ну, с этносом, с культурой, как бы, либо более как бы просто путешествие души из перевоплощения в воплощение, либо что имеет в виду более точно, если так разобрать, а связано ли это с этнической какой-то составляющей? Oh. Мы вообще любим привязывать только то, что мы можем осознать головой. Мы очень многие вещи не, не пропускаем через себя, через самого себя, потому что нам это непривычно, потому что нам это чуждо. И когда у нас что-то не коннектится с нашей головой, мы это сразу же моментально откидываем. И вот род – это как раз то, тот я, который был не не обязательно перевоплощение, то есть мы перевоплощаемся только в нашем роду, в чужом роду мы не перевоплощаемся, только в нашем роду бывают перевоплощения, и вот эти вот перевоплощения, тем я был даже даже если я был, то есть это не только я перевоплощение там твоей бабушки, дедушки, пра пра пра пра, пра, пра, пра но и ты, который ты был в той оболочке что бабушка, что дедушка, кто был в этих оболочках, там накапливался, в определенном сосуде накапливались опыт, знания, мудрость и любовь. И вот это вот все накопление, все стоит за тобой, и все это есть в каждой твоей клеточке. Неважно, сколько, сколько раз ты переродился, вот здесь, вот на, на данный момент, в какой раз ты переродился. Все твои предыдущие перевоплощения, они тоже вся мудрость в тебе, но только после того, как ты это раскроешь. Потому что нам что говорят? У нас на сегодняшний день есть даже… Вон в интернете забил в таблицу какие-то данные, и тебе говорят, вот ты прожил столько-то жизни, теперь почитай про себя, что у тебя было, что у тебя есть и какой ты замечательный. Но это же не то, ты же не можешь всех под, одну, под, одни, под одни рамки завести. И когда, короче, а... примерно то, что ты знаешь все свои рождения, и оттуда ты черпаешь информацию, так я тебя правильно понимаю? А, ну, смотри, все свои рождения, я, ну, наверное, да, но я как бы не могу до, до, до, до, вот так тебе сказать, потому что я это еще не испытала. Все свои рождения я не испытала. Но я могу тебе сказать, что, э, вот, например, если ты видишь свой род, неважно, знаешь ли ты, вот, вот этот был в этом перерождении был ты или просто там какой-то дедушка-мудрец или там бабушка ведающая, да? Ты же этого, ну, например, я не вижу вот это, что я, например, в ней была, но ты понимаешь, что вот та мудрость, которую она скопила за определенную, за определенную жизнь в этой плотности, эта мудрость осталась в тебе, в твоих клетках. Она никуда не делась. То есть когда мы, появляемся, даже взять вот такой вот маленький момент, когда мы появляемся от папы и от мамы, вот эта вот э, генетическая наша структура, вот это вот э, в, в хромосомах, в генах, то, что переходит мне, оно же идет от мамы и папы, там же нет такого, что вот это вот ей передаем, а это не надо. Это наши секретики, это оставим для себя. То есть нам же передается от мамы и от папы все, это уже в нас вложено, пока мы не раскроем. Мы просто раскрывать не умеем по определенным причинам. А вот эта вот вся мудрость и все знания, они уже в нас есть. Нам их просто нужно распаковывать. Хорошо, Святик, что тебе это дает и какие, что ты из этого, что ты сможешь, какой опыт изможешь ты сможешь из этого вывести и какая у тебя будет определенная цель дальше тогда двигаться? И, допустим сейчас открыла да вот эту плотность или ну как я ну, думаю что это как типа хроника акаши да вот эта вся информация что она где-то есть но ты говоришь что это через рот идет ну как бы все равно эта информация есть но что что именно тебе вот сейчас дает на данный момент вот этот вот эта распаковка рода Ну, вот эта распаковка рода я могу сказать что она а, дает те определенные Знания, о которых я, о которых, например, я до этого момента не видела. Я могу разговаривать с человеком, если, например, ты с ним, особенно если ты с ним разговариваешь, например, в личном контакте, то есть видение того, то есть то, что он говорит, есть видение его рода. То есть ты можешь, там есть такие знания, не просто знания, а там идет распаковка тебя, то есть ты можешь видеть не только то, что видит обычный человек, ты можешь видеть, обычный человек, наверное, грубое высказывание, да, то, что, например, то, что я раньше видела и то, что я сейчас вижу. Это намного глубже и намного больше. Это такое ощущение, что вот сдули весь, всю пыль с этого мира, и ты сейчас его видишь в других красках, ты его видишь те моменты, которые раньше не замечала, ты их сейчас видишь очень ярко. Если человек, например, тебе что-то говорит, и вот у него внутри что-то вот свербит, ты видишь эти его состояния, ты чувствуешь его состояние, ты знаешь, откуда это идет, Ты можешь моментально сказать, например, если кто-то вот там вот у меня вот это. А ты видишь, например, что вот у тебя в роду было вот это, вот это, вот это. Нужно вот сюда, сюда, сюда посмотреть. И это приходит моментально, это приходит не через голову, Получается, получается, у тебя не такое затупленное восприятие, как у обычного человека. Ты намного больше видишь и тоньше это все. Так, да? Ну, наверное, сказал не, не, не обычного человека, потому что я все-таки э, уверена и я вижу, что каждый человек – это огромная мощь, так, точно такой же, как и я. Просто я на сегодняшний день чуть-чуть э, побольше некоторых распаковалась, и поэтому мне проще видеть определенные вещи. Но есть люди, для которых я настолько маленькая, которые, которые больше распакованы, чем я. И они мне что-то подсказывают. То есть я подсказываю, если меня просят, конечно, я подсказываю одним людям определенные вещи, мне подсказывают другие определенные вещи. И вот в этом вот, в этом вот тендеме получается вот эта вот распаковка у нас раскрытие, раскрытие через вот эту вот любовь, через знание, через мудрость. И вот этот вот рот, он как раз дает вот эти вот понимания, когда ты его осознаешь, ты уже не можешь обесценить, ты, ты же уже не обесцениваешь не себя, если ты, например, в какой-то момент тебе говорят, вот это вот не так. Ну, да. И ты уже понимаешь, как бы, а ты видишь эту ситуацию, как это не так. Ты, а если в одном смысле, если ты, пока ты не видишь свой рот, пока ты его не знаешь, ты можешь себя обесценить, сказать, ой, я не могу, я это не сделаю, это не поймут, это не услышат то когда ты понимаешь, что за тобой стоит вот эта вот мощь всего рода, ты уже, у тебя уже нет нижелания, у тебя даже нет мысли обесценивать то, что ты можешь нести и транслировать. Потому что ты понимаешь, что за тобой стоит вот такая мощь, и ты вот через эту мощь можешь спокойно распаковывать следующих людей. У меня был такой опыт насчет рода, когда я на первый заходил в 2003 году. И когда вот я на этот подвопасмурин по на 21 на первые семь сухих зашел, у меня было такое такое ощущение было, как будто все родственники там собрались. Да, я вот теперь понимаю, о чем ты говоришь. Да. Интересный, конечно, опыт. А вот Все-таки не очень понятно, как, чем раскрытие рода, а рас родового гена, отличается от раскрытия себя. Ну, по сути это одно и то же не просто в первом случае это как бы еще ты признаешь что в тебе есть другие личности которые так иначе нет нет нет ни не личности подожди смотри когда ты раскрываешь себя что такое раскрыть себя это например я вот там в детстве шила в юности вышивала а там, в, там, в молодости я не знаю там рисовала вот это вот раскрытие себя когда ты понимаешь что у тебя есть вот эти навыки а раскрытие рода ⁇ это когда ты понимаешь, что ты, что ты лично вот в этом аватаре никогда этого не делал, но в тебе есть эти знания. Это, когда это, ты в аватаре в этом не делал вот это, но в тебе есть это все. Вадим, это вот это раскрытие вещи. Вещи рода. Это две а? разные вещи. Вадим, это две разные вещи. Познание да -да. себя и о том, что сейчас Света говорит, это две разные вещи. Я понял, короче, теперь, наконец, то о чем ты говоришь. Спасибо. Спасибо. Давайте так. посмотрим вопросы. А, так, так, так, у нас... Ну, задали вопрос, а, а как именно распаковывать родовой ген? Ну, такой вопрос. Ну, как именно распаковывать родовой ген, я, наверное, в двух минутах вам все равно, ребят, не смогу сказать. Как бы, как бы это банально не звучало, я, я к этому ушла не один месяц. Вот. И, наверное, изначально, это нужно, изначально нужно осознать многие вещи, которые, которые есть в тебе. Но осознание многих вещей идет только через тотальную честность, как минимум к самому себе и как максимум к самому себе. Мы очень многие вещи не признаем, говоря о том, что это не так, это не то. А под многими под многими какими-то ширмочками начинаем закрываться. И как только мы это отбрасываем, мы начинаем приходить к себе. И только после принятия себя мы можем начинать раскрываться для себя с других критериев, когда мы, уже начнем, когда мы уже идем в полном доверии к самому себе. Доверять мы можем только честному человеку. А честным человеком перед нами должен стать только я сам. И только после этого мы начинаем себе доверять, когда мы не начинаем себе говорить «О, это через голову, это, наверное, ерунда какая-то», «О, это, наверное, не то», «О, это, наверное, не так». Когда мы в вечных сомнениях, это все время в обесценивании себя, в важности самого себя, что вот я могу что-то не то сказать, вот я такой важный, я могу что-то не то сказать». Я вот такой вот плюс или минус, то есть все время на, на платформе важности все время стоит какая-то оценочность. И вот нам нужно сначала, я уже не один раз это говорил, нам нужно сначала пройти вот эти этапы. И первый, и основной этап – это э, тотальная честность перед самим собой. После того, как мы тотально открываемся честно перед самими собой, то э, тогда уже для нас отпадает вот э, эта оценочность. Мы уже перестаем оценивать, только через честность у нас нет оценочности. Только после этого мы понимаем, что нет хорошо или плохо есть просто факт: когда уходит оценочность, тогда уходит важность. А без важности мы можем уже подступаться к самому себе. И мы можем в самом себе находить, начинать открывать те моменты, которые есть в нас. И у меня пришло вот это вот понимание рода только через открытие клеток. Мы каждый можем посмотреть свою клеточку, свое межклеточное пространство. А в нашей клеточке есть целый космос. И когда мы начинаем заглядывать туда, это доступно абсолютно каждому, ребят, я вас уверяю. На ретрите, который был вот предыдущий ретрит, у меня все ребята увидели свои клетки. Это, это можно сделать. И на сегодняшний день я не могу передать эту информацию через, через экран. То есть у меня на данный этап у меня я не понимаю еще, как это сделать. Поэтому я это, я это понимаю, как сделать при личном присутствии. И когда вы идете в раскрытие клеток, когда вы идете и можете видеть, как, что у вас внутри, только после этого вы можете уже вытаскивать то, что у вас есть ДНК. То есть вот этот вот ретрит, если в том ретрите мы научились смотреть вот в эти клеточки, то в этом ретрите я уже понимаю, есть понимание, как мы можем ДНК структурировать как мы можем оттуда доставать этот род, который стоит за нами. А когда ты понимаешь, что за тобой стоят... Как ты... Человек не может априори в себе сомневаться, если в нем заложены знания многих тысячелетий. Вы представляете знания многих тысячелетий, и вы в себе в чем-то сомневаетесь. Это не может быть. Вы понимаете, что вы, что вы есть, что вы вот это, вот это и вот это. Уже нет сомнений. Когда нет сомнений тогда уже многие вещи просто отваливаются. Тогда ты уже не сомневаешься, что ты можешь это, это, это и вот это. Вот тут у Станислава вопрос. Станислав руку поднял. Да, Давай, это. задавай. Это, привет, снова. А, по поводу трита и то, что там участники увидели, клеточки заглянули. Они как-то специально к этому готовились? Но ну, Они были прокачаны? Или нет. У нас были абсолютно, абсолютно разные ребята приезжали. Я уже говорила, да, что у меня даже на ретрите был мужчина, который вообще не понимал, куда он едет. Его просто жена отправила, чтобы он бросил курить. Там об автономии даже речи не шло. И да, он был на сухих днях в результате. И да, он увидел свои клеточки. Это в общем пространстве. Когда в общем пространстве, когда... Вот, вот, вот это все на, настраиваются на одну волну. Конечно, это не с первого дня. Мы смотрим в клетке, это уже с третьего дня, когда мы уже распаковываемся, когда мы убираем страхи, когда мы убираем сомнения, когда мы открываемся перед друг другом. И потом уже начинаются у нас вот эти вот процессы познания себя уже глобально изнутри. Но каких-то там сверх, там, чтобы приехали все с какими-то подготовками, у которых было там, я не знаю, список того, что нужно сделать. Нет, нет, нет, этого не было. Но ребята были разные. Были ребята, те, которые э, могут, там, я не знаю, там, двигать, двигать мебель, не руками, да, там просто вот так. Были те ребята, которые вообще ничего не знали, вообще что-то, что, что можно вообще не есть и не пить. А что случилось с этим человеком, который приехал как бы куривший, а уехал уже не куривший? Нет, он уехал куривший. А тут же дело-то не в курении. Здесь же не идет процесс, что кто-то приезжает, например, с запросом, кто-то там, там, чтобы ноги не пахли, чтобы ногти отросли. Да? Здесь же не в этом, здесь же идет распаковка тебя в осознании, а тебе это нужно, а это твое, а ты посмотри, кем ты можешь быть, и потом ты сделаешь вывод, дальше ты будешь это продолжать делать или нет. Не знаю, приедет на следующий ретрит, посмотрим, что, что у него, какие процессы. Это же все после. А почему не делаю очень ретриты часто? Потому что вот эти вот осознания, ребята ездят как бы, на, некоторые ребята ездят на каждый ретрит, то есть который есть, вот они на, на тот, на предыдущий, на, на который были, и на следующий ездят потому что идет распаковка в течение двух месяцев, он тебя как бы догоняет. То есть первый момент ты осознала, а потом идет вот это вот догоняние тебя, осознание, переоценивание, то, что, то, что, то, что ты услышал и кем ты становишься. То есть невозможно уехать тем же, каким ты приехал. Хочешь ты этого или не хочешь, распаковка пойдет. Петенька, вот, допустим, у тебя знания, да, вот ты все это, знание вот это все получила, и знаешь, да, все. Как можно пользоваться этим знанием, окроме того, что ты уже там, ну, который опыт у тебя был, уже собрал, ты знаешь его и можешь как-то применить его. А что еще можно делать с этой информацией? Можно менять что-то или как-то развиваться в этом, или… Смотри, я тебе скажу так, Я многие вещи я уже озвучила, что вот те вещи, я, которые я сейчас знаю, я их просто элементарно не могу рассказать на открытых эфирах. Я их рассказываю либо в марафонах, кто не может приехать, либо а, а, в ретритах, которые вживую. Я тебе могу сказать, что нет тех знаний, которые вот я узнала, и все, я теперь знаю. То есть чем больше я сейчас узнаю, тем больше я понимаю, насколько минимальные во мне знания. То есть сейчас пришла такая распаковка, то, что вот я сейчас говорю, это практически ничто, потому что если бы я сказала хотя бы 30% от того, что есть сейчас во мне, меня бы уже давно бы в психушку увезли. Ну, если, смотри, не будем сейчас о психушке, а вот чисто просто да, вот эти знания можешь ты применить как-то по жизни, вот именно я в, такой, в реальной жизни, да? Да, да. Ну, навыки, навыки, вот, допустим, могут. Ты можешь распаковать навыки и не прямо их использовать. Навык. Но я это делаю. Имитически. Ну, к примеру, вот кто-то там владел, там, не знаю, из лука стрелять умел. Или там на коне ездить, или еще что-то. Вот это я имею Смотрите, вы опять же говорит, вы меня пытаетесь выбросить в те. Мы пытаемся выбраться из банальностей, а вы хотите из одних банальностей выброситься, чтобы перейти в другие банальности. Это не про это. То есть знания, это, вот эти знания, они не про то, что, вот, например, я не умела петь, а теперь я могу на фортепиано играть. И вот как здорово. Я, наверное, все же склоняюсь к тому, что если я на сегодняшний день, там, например, не умела петь, а завтра я хожу спокойно через стены, завтра пришла, я хожу спокойно через стены, а послезавтра я хожу по мирам. Вот эти знания, вот это применение, это уже интересно. А стрелять из лука, ну, клево, как бы, ну, вышла я сейчас там, я не знаю, там из окна выстрелила и сказала, во, у меня знания предков, я раньше только вот из рогатки стреляла, а сейчас из лука стреляю. Как бы, чтобы что? А вот, смотрите, хотел спросить, как-то я Сделал пробежку до небольшого лесопарка, шел обратно, нашел палку. Ну, палка такого интересная. Ну, начал, иду, в общем, держу ее в руке, чувствую, что рука вошла в палку, палка в руку, как будто давным-давно друг друга искали. И почу и понял я, что держу палку, словно меч. Такое ощущение, ну, как будто меч, хотя я никогда не играл в мечи в детстве. Потом решил подумать, а что будет, если я, допустим, пофехтую, фехтовать, начал этой палкой. Ничего, то есть, ага, здесь ничего нет. Потом посох превратил, действительно посох, и я в старика превратился. Ну, то есть, это что было, родовая память или память моих воплощений, так сказать? Твои воплощения, это и есть твоя родовая память. Это же твои навыки, которые есть в твоих клетках. Неважно, от тебя это, от твоей души это пришло либо от души твоего, твоего предка. Это же все в твоем гене. Это вся твоя память. Понял. А у нас еще вопрос от Славы Капа. А вот ребенок 4-15 лет может увидеть свои клеточки, если ему побывать на ретрите? Это рано для ребенка. Может, конечно, он увидеть свои клеточки, но для ребенка это рано. Там же не только то, клеточки будут. Зачем? Это даже не ему может быть путь. Пускай он живет и радуется, слава Богу. Да. Добрый день. Светлана, у меня вопрос, Ольга. Mm -hmm. Вот вы говорите, что информация рода, она хранится в наших клетках, в клетках нашего физического тела. Но душа, она приходит в это тело, в этом воплощении, а в следующем воплощении, она, душа может войти в тело, которое имеет другую родовую память, не правда ли? Наша душа, она идет только по нашему роду. И в какое бы, в какое бы воплощение, в какую бы оболочку она не пришла. Эта генетическая структура, вся нашего рода, она будет уже в этом теле. Почему вы так думаете? А если меня... рот прекращается? У меня такие знания. Но это вы можете это как-то обосновать? Если вы, хотите, вы хотите если... вот эти процессы, которые идут не через голову, а обосновать через голову. Это невозможно. Вы, вы, это, вы можете только сами проверить. Когда вы сами зайдете в, рот своим, в свой род, тогда вы это можете проверить. По-другому вы же мне вот, Ладно, тут же делать не проверу. Я, я услышала вас. А, когда род прекращается, что происходит с душами, они больше не приходят сюда? То есть они закончили свое воплощение, они прошли свои задачи и уходят в другие измерения? А как может закончиться род? У меня род заканчивается, допустим, у моего отца род заканчивается. И по линии матери у нас тоже девочки перестали возрождаться. Да, есть женский род по линии матери, допустим, когда… Вот смотрите, это же, вы же только на себе ограничиваетесь и на своих. То есть смотрите, вот, от, например, у вас было там прабабушки, прадедушки, и у них было много-много детей. Вы же даже свой род, своих родственников многих не знаете. Как может ваш род закончиться? Это вы знаете только себя, ближайших родственников. А, например, там пра -пра -пра -пра бабушек, у них вот переродилась душа вот в этого человека. Вы его даже видеть не видите, вы Светлана, о нем не знаете его существования. Сейчас очень много людей, которые не рожают. Но, но блин, есть, представляете, у, у, какой род огромный? Вот они не рожат. они могут быть, я не знаю, там, миллион человек не, не родиться. Вы, видимо, не представляете, что такое род. Вы думаете, что род это там 10 я, на... я пытаюсь понять на своем вот уровне, который у меня есть. Вот э, в семье один ребенок, у этого ребенка э, у мамы с папой нет ни братьев, ни у, мам, ни у папы нет брата, сестры, ни у мамы нет брата и сестры. Угу. У этого ребенка у них один ребенок. И вот у ребенка нет продолжения. Как это? Ну, у этих бабушек и дедушек, происходит. у бабушек и дедушек были прабабушки, прапрабабушки, про. Уберите туда цепочку, отдалите хотя бы на тысячу лет назад. Я, я понимаю, да. Сколько там можно, родилось? И у этих перевоплощений бабушек и дедушек, их души, куда перевоплотились? Ну, тогда если, если, если опуститься ну, на 10 тысяч на лет назад, но ну, это минимум, да, там еще и 20-30 тысяч лет назад. Вот во Франции открыли грот недавно, а, которому 33 тысячи лет ему установили, и там а, наскальные рисунки, да, то есть это уже какие-то люди там были. Ну, вот 30 тысяч лет назад опуститься, то, выходило мы уже все а, смешались давно, в принципе, да, и все происходят, все рода... А, мы не смешались, нет этого смешения. Ну как нет? Нет смешения, очень четко идет корреляция каждого это Вот именно рода. идет сетка, нет, нет рода, есть огромная сетка, в которой люди могут переходить из одного рода в другой, перетекать. И, и... Но мне это так вот видится. Спасибо. Да, но я этого не вижу, есть очень четкая корреляция каждого рода, которая идет именно родовые знания, они идет, идут по роду. Если бы они были общие, то нам бы вообще было без разницы, мы бы уже здесь все были бы, я не знаю, там, одинаковыми, неодинаковыми, с одинаковыми генотипами и м, с одинаковой группой крови, плюс-минус там какое-то расхождение. Я вот это вижу не так. Давайте я заговорю, хорошо? Извините, простите, угу. Я это вижу не так. Я это вижу, что у нас есть, есть люди, которые не перевоплощаются. У нас нет человека, у нас нет такого, что обязательно каждый перевоплощается, у кого-то следующее перевоплощение. Есть человек, который накапливает определенную структуру, определенные э, вибрационные свои поля, и он перерождается. Есть некоторые, которые обнуляются с каждым своим перерождением, обнуляются. И до определенного момента он просто обнуляется и выходит. То есть у нас нет, что род и все. Это вся планета один единый род. Это идет очень четкое э, структурированное. Э, вот это вот про которую я изначально говорила сетка. Когда мы идем рука об руку. И если мы хотя бы вот на листочке, если кто-то начнет рисовать, он четко поймет, что всегда есть род. Он не может переходить из одного рода в другой род. Этого не будет. У нас разные генотипы. В этом и заложена структура познания и структура истинности. Но э, мне верить не надо. Я как бы это говорю не для того, чтобы мне поверили. Я это говорю для того, чтобы вы, вы заинтересовались и э, начали сами это исследовать в самом себе, раскрывать это в самом себе. Не за мной идти, не по моим знаниям, а раскрываться в себе. Потому как есть люди, которые изначально говорили примерно, что и вы. Но как только заглядывают туда внутрь себя, есть понимание, что он не может быть в другом роде. Он может быть только в своем роду. По определенным причинам, по определенным тем завязочкам и тем крючкам, по которым он идет, по которым он скользит вверх. А можно ну, смотрите, я, да. я, фиба, я, чела... я, допустим, связалась с человеком, вышла замуж за человека, который совершенно не из моей местности, он никак не связан с родом ни моего отца, ни моей, мать, ни моей матери, да, он совершенно другой национальности, и и сколько было в прошлом за 10 тысяч лет назад таких связей, таких взаимоотношений, которые люди совершенно с других точек материка или я не знаю чего могли объединиться и создать новые новые ветвы. Вы, вы можете сказать, сколько было поколений 10 тысяч лет назад, сколько это было людей? Посчитайте. Ну вот вы, вот. вы я вы, не считала. Ну а как вы думаете, сколько может быть? Я не думаю об этом, мне это не интересно. Вы почему вы углубляетесь в то, что вам не даст никакой информации? Вот я вам сейчас скажу цифру, она же вас не продвинет никуда. Почему вы всегда сами себя искусственно пытаетесь вывести на то, чтобы уйти от самого себя? Уйти от того, что вас продвинет вперед. Почему всегда пытаетесь найти... Вы же не пытаетесь раскрыть какой-то момент, вы пытаетесь закрыть какой-то момент, найти причину для закрытия чего-то, а не для открытия. То я закрываю, Светлана. Я не закрываю, я пытаюсь понять. Я пытаюсь упойти в Вы пытаетесь понять через голову. Я, я иду Я эту поэтому сеть. И я говорю, я посмотрю, девчонки, головы, давайте не поймете. Я смотрю минуту. и вижу огромное количество людей со всего земного шара. Понимаете? Вот, у нас и... еще вопрос. И... Спасибо, Спасибо. Спасибо. Угу. извините. Спасибо, угу. это очень интересно. Спасибо. Я услышал мужской голос новый. Кто же это был? Дайте минутку. Серега Лев. И я. Смотрите. Такая ситуация, вот эти вот все споры, они приводят только к разрушению, к навязыванию чему-то. А есть такой момент в жизни, вот у меня есть такой момент в жизни, когда колесо рождения я остановил. И мне незачем заново рождаться. И ну, какая-то родовая связь, вот я украинец, я русский, я немец, я там тот, я этот, у меня отсутствует. А можно узнать у вас, вот, как остановить это колесо перерождений, реинкарнацию? Остановить? Я не знаю, как остановить колесо перерождения. Здесь, это... здесь, наверное, не об этом. Здесь вообще не об этом речь идет. Здесь идет речь о, об автономии. А, мог, могу, Светлана, задать такой вопрос? А, в некоторых доктринах восточных сказано, что получить а, человеческое рождение очень тяжело. Это все равно, что черепахи, всплыть с океана на поверхность и упереться в какую-нибудь дощечку, то есть вероятность крайне крайней, допустим, да? А по вашим представлениям, скорее потерять человеческое воплощение практически невозможно, потому что так или иначе мы продолжаем рот э, свой, ну, я правильно понимаю, что перевоплощение в какую-либо другую форму, вы пока этого не чувствуете, что это возможно вообще, кроме человека? Ну, я этого вообще не вижу, я только вижу, что человек может быть человеком, не может из кошки переродиться человек, там вообще абсолютно другая структура ДНК, и она никак не может, как бы, как может душа перейти, как, как правильно сказать, ну, то есть один какой-то плод, который, там, не знаю, там, плодовое дерево, которое растет вот на этом континенте, оно не может, например, там, если растет в жарких странах, оно не будет расти где-нибудь в Сибири или на севере. И здесь то же самое. Человек, он может перерождаться только в человека. А сложно это или тяжело, это уже про другое. Но как бы я же здесь сейчас вам говорю не как сижу, я просто ощущаю, как гадалка какая-то. Я же вам говорю не про перерождение. Вы загляните глубже. Я же вам говорю про вашу, про вашу силу и про вашу мощь. Я вам не говорю о том, что сколько раз вы переродились и кто вы по знаку зодиака и какая вас сейчас вас ждет судьба. Я же вам вообще про другое говорю. Я вам говорю про глобализацию, а вы опять сужаете. А перерождаются. А может ли мужчина в женщину? А может ли вот я вот на другом континенте? А может быть вот этот? Какая разница на каком континенте? Какая разница в кого? Вы вообще представьте, что за вами стоит какая мудрость, любовь и сила? Я вот про что говорю. А может быть, как раз об этом и будет следующий вопрос от Оли. Оля, пожалуйста, говорите. Да, Смотрите, да, вот он... да. Погодите, молодой человек сейчас у нас, Оля, потом вы. Ладно, Давайте, Оля, говорите, задавайте вопросы. Да, я абсолютно согласна, что у нас есть род. Вот, или духовная семья, например, а, то есть, или «Духовные друзья», есть же а, в духовном мире, но если а, следовать там книжки Майкла Ньютона «Духовная семья» или «Духовные друзья», где мы а, вместе развиваемся и договариваемся, в каких следующих а, а, а, жизнях, как мы будем соприкасаться или наоборот не соприкасаться. Вот. Но это… А, я хотела сказать, что мне вот окажется, что я есть квинтэссенция всех своих предшествующих жизней. Вот. Но если, например, из моей духовной семьи кто-то другой, то я не могу наследовать у него его опыт. То есть я а, в предыдущих жизнях наработала свой опыт. Из моего рода или из моей духовной сути, а, семьи есть а, д, а, другая душа, которая как бы свой опыт наработала. То есть я не могу наследовать опыт а, вот именно вот другой личности. Мы можем соприкасаться, мы можем учить друг друга. Вот. И если я квинтэнсэцэ своего опыта, то он как-то у меня проявляется, А все равно а, как-то я его чувствую, или, а, то есть не нужно его воображать, не нужно вот а, именно а, а, понять своим умом, потому что мне только его нужно прочувствовать, этот опыт. А, ну и правильно вот, а, правильно, что, что мы... Думаем, это любовь, то есть через любовь, а вот как раз это проявляется, мы чувствуем а что-то через любовь, вот, то, что ну, невозможно вот именно через ум понять, а вот через чувства. Спасибо, Ольга, что поделились. Если я так понял, вопросы нет. У нас все Станислав, нет есть вопрос, есть а, вопрос как... А как вы думаете на эту тему, что я затронула, и совпадает ли это с вашей точкой зрения, или если нет, то а, что, что не совпадает? Спасибо. Если честно, я даже вопрос... Насколько я понимаю, что можете ли вы брать опыт другого человека? да. Да, если, например, это, это мой род, то есть мы близкие. Мы можем конечно. брать опыт, конечно, мы же, мы же вот в процессе берем другой опыт, мы накапливаем его в свой, в свой опыт. Ну, какие-то черты характера, действительно, могут передаться там, от мамы или от папы ребенку, вот. Но вот опыт предыдущих жизней, если, например, это был не мой опыт, а, а опыт человека из моей духовной семьи. То есть я, я в одном роду, но это его опыт. Если Она... были в одном роду, то значит, да, опыт передается. Но здесь, ребят, еще раз давайте повторю. Я здесь сейчас вам говорю не про то, как перерождение идет, сколько оно идет, сколько мы можем перерождаться. Я вам говорю про другое. Я вам говорю, что если вы откроете в себе самого себя, вы узнаете, какой вы безграничный, мощный, умный, э, знающий. И сколько перед вами от, может открыться вообще э, возможностей. Вот про что я. Я не углубляюсь в рот и перерождение, кто как перерождается, где и, и куда. Еще раз повторюсь, я вам говорю про другое. Я вам говорю как раз про... То, что вы в этом аватаре, вам же интересует, это ведь ваш аватар. Вот на сегодняшний Светлана, день... Светлана, я вам Светлана, говорю, как его раскрыть. Ты ага. хочешь сказать, что ты раскрываешь жизненный потенциал вот этого тела. Просто как бы короче. Да, сразу. да, Видишь, да, да. Все да. хорошо, ясно. Можно спросить. Светлана, да. только в России можно пройти ретрит? Да, пока только в России. Но ребята вот едут из-за границы, говорят, что нормально, можно там через Турцию, вот, кстати, Андрей, тебе на заметку, из Германии, через Турцию ребята летят. Станислав, задавайте вопрос, у вас рука поднята. Да, то есть идет разговор про раскрытие личного генетического потенциала, правильно? То есть именно завязано на генах, на вот этом всем хромосомах, которые привязаны к общей вот этой всей цепочке. Об этом разговор. Да. И э, вот, э, ну есть опыт, да, там регрессии в прошлой жизни, ну, человека под гипнозом там, и он вспоминает. И вот он там был, там, вот он здесь, допустим, живет там в Питере, он вспоминает, что он где-то в Китае там был китайцем. Это что? Ген, получается, ушел по какой-то ветви, черт знает куда в Китай. Ребят, мы ну, говорим про род, а не про национальности. Но если он себя там вспомнил, значит, он как Какая будет... разница-то? Где его рот то Мы почему разделили то разделили это на а национальности что он ну, расползся просто по всему миру, во все национальности, и он просто путешествует по своей генетике, ну, воплощаться может не Ген, он и есть ген, да, тут вообще никак не имеет, никакое территориальное отношение не имеет к этому. Угу. Да, можно спросить? Понятно. У меня такой вопрос возник, вот, интересно, что… Люди в старости, вот моей бабушке уже было там по 90, сосед, дедушка знакомый, вот он его в Армению тянуло перед смертью, и он умер в Армении. Мою бабушку тянула на родину все время. И я знаю, что многих людей в возрасте тянет почему-то на родину. Это как-то связано с родом? Это связано просто с восприятием, потому что там, там было хорошо, когда они были в здоровом теле, когда они, когда они могли улыбаться, смеяться и испытывать какие-то положительные эмоции. Как правило, это закрепляется в раннем возрасте, когда есть безусловность. Это в 90% психологический фактор. Ну что, друзья, довольно поздно. У нас еще есть время. Давайте тогда... Ну, если есть вопросы, отвечаем, да, или вы уже все, знаете, да, с такой. Да, я бы уже, конечно, бы закончилась, потому Нет, что... Нет, вы не закончитесь никогда, всегда, да, Сегодня было много критических стрел, ваши адресы на YouTube-платформе, не знаю почему, но такой армия... Вы обедали сегодня? я? Это была шутка. Обычно что-то съешь такое происходит. вообще эфир был довольно интересный такой энергетический заряд и разные такие мнения. А Элита хочет. А давайте у нас Аэлита подтянет руку. Ну, давайте последний угу. вопрос тогда и наверное будем закрывать. Давайте Аэлита, я вам включаю микрофон. Задавайте вопрос. А Элита, можете задать вопрос. Если вы не воспользуетесь, тогда я включу славу Капу. Слава Капа, пожалуйста, задайте вопрос. Добрый вечер. Лан, э, я там написала вопрос, но его не, не смогли озвучить, перебили. Э, получается, что все пары, которые mm -hmm. образуются, да, то они, эти пары, да, мужчина и женщина, приходят, встречаются только из одного рода. То есть они не могут встретиться. С Ребят, вы слышите, о чем я говорю? Я сейчас, у нас сейчас не тема разбирания. Кто к кому притягивается. Если хотите, я сделаю потом этот Я вас хочу вывести на осознание самого себя, насколько вы, насколько вы гениальны. Каждый в своем аватаре. Понимаете? Это вообще не про это, про что вы меня сейчас спрашиваете. Элиточка, да, говори. Да, да. Слышно меня? Да, слышно. Доброго вечера. А я хотела сказать вот свои осознания как бы по поводу рода. Угу. Когда доходишь до определенной ступени, то что ты понимаешь, что весь человеческий род – это ты и есть. Именно вот родной даже идут прям сразу слова такие – родной наш, родное наш, то есть вот со времен сотворения мира, когда ты доходишь до этой ступени, то ты просто весь мир ощущаешь своим родом, и во, в каждом, ну в каждом даже отдельном ты видишь свои частички, и ты их чувствуешь, и понимаешь, для чего это все происходит, именно для того, когда ты в себя вместишь весь род человеческий, то ты полностью всех принимаешь и понимаешь, и видишь свою личную задачу, ну вот на сегодняшний момент в этой жизни. Вот и все, вот как я вижу рот, и нет никаких отдельных родов. Ну, возможно, возможно, я не дошла до этого состояния, да, когда я вижу все. Я Но, по крайней мере, не вот то, что я вижу, я же могу только передать то, что я вижу. А я вот передаю то, что я прям вот уже знаю и чувствую, и общаюсь с такими же людьми, которые точно так же это видят уже на другом совершенно уровне. Что именно в том-то и суть, что нужно дойти до той точки, когда изначальный, что ты есть весь этот человеческий род. Ну, вот я думаю, что вы меня почувствовали вся. Ну, значит, ты дошла до точки, что ты есть творец? Конечно. Ну что ж, друзья, давайте пожелаем каждому друг другу быть этим творцами, творить свои вселенные. На этой позитивной ноте наш эфир сегодня заканчивается. Светлана, большое спасибо за то, что пришли и поведали нам о.